Добрый день, сегодня пришла ссылочка, что я сразу вскрыть. Не церемонится. Правда, вот я тут трудом загадываю, что это такое? Я думал, что это там... приспособление для того, чтобы я постригался. Нет. Это маска. Редная маска для супруги. Кстати, я уже распаковывал. Такая вот она. Да, кстати, я уже маска тигра. Кстати говоря, рекомендую. Не помню, сколько она стоит. Скорее всего, ссылку дам. А, ссылку дам внизу и, и цену покажу, сколько покупал. Ну, не дороже 50 рублей. Сначала очищаем лицо. Потом накладываем ее на лицо, прижимаем и держим ну, минут 20. Потом снимаем, реально лицо немножко как бы эх, лучше что ли становится, как-то она светлее. Ну, у супруги я испытывал, снимать там она не захотела, чтобы я снимал ее в виде эксперимента даже. Но она очень влажная, даже не могу описать, очень хорошая вещь, честно говоря, для женщин увлажняет, что он там стягивает, не знаете. Тут все по-китайски, к сожалению. Вот. Ну, подписывайтесь. впереди будут распаковки. Но я заказал такое полотно, которое крепится к шее и крепится к стене на липучках. Для того, чтобы прица, постригаться и, так как я машинкой постригаюсь, машинкой бреюсь, чтобы волосы не раскидывались по полу чтоб чисто было я думал честно говоря что это но. но на самом деле вот такая вот очередная маска все всем спасибо за просмотр